Мы с вами сегодня расслабимся, потянемся, конец рабочего, ну точнее не рабочего дня, потому что сейчас все находятся на каникулах, и это тоже своего рода стресс. Хотя, как утверждают специалисты, что опасен не сам стресс, опасен дистресс, то есть последствия стресса. Если человек не может справиться с последствиями стресса, это более опасно. Если вот идет пережёвывание каких-то событий, то вот это как раз-таки вызывает негативные последствия, негативную химию нашего организма, потому что гормоны, которые вырабатывают кортизол, гормон стресса, это как раз-таки и дает тот эффект химический состав, меняет химический состав нашей крови, и это способствует появлению различных заболеваний. Что можно сделать, как можно справиться? Ну, во-первых, это физическая активность. Мы сегодня с вами будем выполнять практику, поэтому я буду говорить о физической активности. Почему физическая активность так важна? Потому что она играет две таких огромных роли с тем, чтобы справиться со стрессом. Во-первых, это потому, что она переключает тело. Да, то есть мы берем и переключаем наше тело наши гормоны мы включаем работу мышцы и тогда уже легче справиться со стрессом потому что гормональный поменяется меняется и второй момент физическая активность она отключает мозги то есть переключает мозги и мы с вами уже по-другому относимся к стрессу, легче его воспринимаем, сбрасываем его. Причем существуют совершенно различные виды физических нагрузок, которые помогают сбросить стресс. Ну, конечно, во-первых, первая такая ассоциация – это вот медитация и что-то медленное. Да, это действительно так, но нужно научиться слушать свое тело и свой организм, потому что иногда нужно как раз таки активное что-то для того, чтобы сбросить страсть Если вы чувствуете, что вас распирает, то может быть нужно побоксировать. А если вы чувствуете, что хочется что-то такое вот заводит вас, вы можете включить музыку, и попробовать потанцевать или что-то сделать еще, например, выполнить какие-то упражнения силовые. Ну и, конечно же, медитация, дыхательное упражнение это то, что снимает стресс, помогает сбросить его. А активно мы занимаемся этими вопросами, во-первых, на тренинге, лучшая версия себя. И следите за информацией в моей ленте, вы сможете узнать, когда будет следующие, следующая программа. Ну и у нас сейчас 1 апреля стартует программа душевная спа в нашей закрытой группе, в, шапку, в шапке профиля вы найдете ссылочку на этот аккаунт. У нас до конца этого месяца, то есть на этой неделе будет несколько пробных еще занятий, вы можете подписаться и попробовать пробные занятия вместе с нами. Там у нас будут эфиры мы будем говорить о наших женских каких-то вещах, как, как ухаживать за собой, какие вещи, как как можно себя занять во время вот таких вынужденных каникул. И, конечно же, мы будем заниматься. Итак, а сейчас мы начинаем нашу практику. Я надеюсь, что вы меня услышали. И теперь мы усаживаемся удобнее, Опускаем плечи вниз. Делаем вдох, тянемся вверх. Руки оставляем вверху и настраиваемся на практику. Теперь мы через стороны опускаем руки вниз. И еще раз так же. Просто дышим. Вдох. И выдох. И наблюдаем свое дыхание. Вдох, тянемся вверх. И выдох. И еще раз так же. Вверх, вдох. Выдох. Последний раз так же. Теперь мы опустим руки на наши колени. Округлим слегка поясницу, весне, потянемся по надо. Задержим задержанным И выдохнем мы задерживаем. Со вдохом поднимаемся вверх, расслабляем грудную клетку. И выдох, опускаемся вниз. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Отдох. Все время следим за своим дыханием. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. И выдох. Остаемся. Дыхание. И меняем положение ног. Ноги в положении Хорошо, мы тянемся. И круглый выдох. еще раз. У нас. И круглый выдох. И еще раз. У нас. И, еще раз. И еще раз. Последний раз. Теперь мы уйдем в пол и удержим это положение, ногу. Тянем верхний пол. Слушаем себя, слышим свои ощущения. Тянем слеза, макушку, за верхний ногой. Удяем в ногу. Успокаиваем свое питание. Выдох, Удерживаем возвращаемся в центр и меняем положение другая нога впереди положение впереди одна плечо в колесе сидим на обеих колесах и уклонился под носком ничего не слышно одна Чувствуете, как тело мягко перетекает с одной стороны в другую? Я надеюсь, что ваше тело расслабляется, ваши мысли успокаиваются с каждым выдохом, отпускаете все ненужные. Каждым вдохом положение, вдохнем, откидаемся, выдыхаем. Построгаем, откидаемся, Возвращаемся, ставим руку вниз, собираем обе стопы, скрещиваем их, руки спокойно на коленях. Сейчас мы с вами раскачаем руки справа-влево, движение совершенно Не вкладываем силы в себя движение. Очень спокойно себя отчаянно Просто наблюдайте, старайтесь с каждым выводом спать ваш стресс, ваше напряжение, ваши мысли. Вот просто представьте себе, что что то с вами прощается. Или мальчик, да? так, вот, Достанемся в через сторону руки вверх, вдох, вниз, выдох. Еще раз вдох, руки остались сверху на голову. Поддержали на голову, удлинили правую руку. Последний раз, конечно, мы опускаем руки вниз и поднимаем стопы. Одну ловушку. Держим вот это положение. Когда у нас раскрыты по Когда у нас лохвается, спина племя, слушаемся, держим. Через макушку научитесь служить раз. Теперь мы поставим руки вниз, выпрямляем, поднимаемся. Достаем и даем. Упрямляем и рецепт. Попробуем поднимать только вверх и вниз. Еще раз. И вверх и вниз. Вот сейчас вдох-выдох, приблизительно одинаково. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох, полной вдох, вдох. Тачаемся. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Последняя часть. Опустим руки вниз. Летаем только правую. Тянемся. Отставая лодную клетку. Движемся рядом с руку Руки вниз. И с лодкой. Вдох. Вдох. вдох. Ничего. Ух, и так, ничего. Ух, и так. Вам Последний статус. мы останемся цель и у Развернем корпус. И вниз, и вниз. вниз. вниз. себе, вы следите за вашим следите за вашим питанием, себя, включайте свое внимание, первые мысли. Научиться пытаться. Можно прикрыть глаза и ставить себе движение со оставайтесь После. Вставайтесь в Вставайте. Соберите в Снова разверните полость. Право-влево, движение столб. Не вкладывая силы. Вы останьтесь в снова верните свою ложку. Поднимемся чуть-чуть выше сфотографиями. Сходим пальцы, внизу, Вот это важное у нас Конечно, движение. А с накушками вверх. От ковчика вверх вырисуйте ваш позвоночник. Ставьте себе линию, которая очень заземляет сама пушку в мире. Позднее волонтери. Мечь Хорошо, отстаньте, вниз. отсюда, отсюда, отсюда, отсюда. Снова вверх, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, Привет! Мы с темнорами будем вместе в выход. Почувствуем, как приятно развивается ваша жизнь, ваша мотивация. И на сегодня это все. Мы с вами встречаемся завтра в 20.15 на нашей вечерней релаксе-развитой.